Рисунки, и история с мгновение во время дождя. Внимание! В этой манге автор зашифровал много пасхалок и отсылок. Попробуйте найти их все! Посвящается Марине, моим любимым друзьям, петербургскому трамваю и прекрасной незнакомке. Стой! <звы> Белые ночи, запах корюшки с клубникой, многоликая архитектура и погода и транспорт не по расписанию. Такое шон Мой город, город контраста. И все-таки я когда-нибудь посвящу философскую песню своей привычке забывать зонты. Ну да, пойду-ка я к метро. Благодарю, господин водитель. С выбором я определился. Промокать так полностью... Это же... Похоже, я не один сегодня. Пирожочек-лопушочек. Хмурый зяблик. Вижу, ты полностью доверяешь солнцу. Так будем верить, что наши трамваи не подведут нас. Хотя бы сегодня. Да неужели? Ну, понеслась. РАСТУПИТЕСЬ, шпраты! Только не локтями. Здешние толпы всегда беспощадны. Честный час пик вызывает меня на дуэль. Циркуляция людей в этом замкнутом пространстве рано или поздно сойдет на нет. Впрочем, в тесноте, да не в общаге. А ребята на рэп точке, наверное, заждались. Главное не провалиться в сон, граничащий с полуденным бредом. Главное. Молодой человек, ваш билет. Вы карточку к валидатору прикладывали? Денежку за проезд передаем. Вы уже раз пять интересуетесь. Я все понимаю. Но. Кондуктор должен быть внимательным. Остановочку не проспали. Нет. Что ж, застряли в таком-то месте подрезать трамвай. Я даже почти не удивлен. уже оставляет послание водителям. bizarre kill ah Можно вскакивать. Ха, кто бы мог подумать, что друг за другом люди подхватят волну и разовьют наши случайные идеи в попытке поймать воодушевление. Мне с трудом верилось, что и я забылся, отвлекся, стал собой и только сейчас вернулся к внутреннему монологу. Но глядя на них всех, поддерживающих друг друга, я понял, что еще никогда не чувствовал себя настолько осознанно живым и приятно смущенным. Просто замолчи, глупая, вернись в это сейчас, чтобы ощутить это еще острее. Те рисунки так быстро тают. Зато было весело. Мне тоже. О нет, ворота. Мне пора выходить. Успею. Послушай. Я... Я... Ох уж это толпень. Мне жаль, но мне пора. Спасибо тебе. Знаешь, я бы хотел передать тебе кое-что. Благодарность и на удачу, если ты не против. Мой первый медиатор. Еще я теряю дар речи. У тебя такая потрясающая улыбка. Слишком поздно сообразил, что смущение с наслаждением окончательно затмели сознание. Я хочу пребывать полностью в этом самом. Счастливым сейчас. Я не знал ни твоего имени, ничего о тебе. Я не знаю, встретимся ли мы снова. Говорят, что мир тесен, а город тем более. Глупо. Ах, как глупо уповать лишь на случайность. Лучи солнца так прекрасно сияют в каплях дождя, словно цветная музыка. Посвящается Марине, моим Л, друзьям, музыкальной группе Brainstorm, Петербургскому трамваю и Красные незнакомки спасибо за просмотр роли озвучивали Юкеи и Алиса при поддержке команды по озвучке манги без названия конец спасибо за просмотр Подссылки и пасхалки можно посмотреть в группе автора. Все ссылки в описании. И помните, на видео ушло 207 кружек чая. Всем удачи, до новых встреч.